7 миллионов 952 тысячи рублей. Дисконт 44%. Экономия 6 миллионов 248 тысяч рублей. Элитная просторная квартира. Высокая стоимость объекта может потребовать поиск инвестора или коллективной покупки, но дисконт более чем достойный. Второй объект. Квартира общая площадь 220 квадратных метров. Город Екатеринбург. Рыночная цена – 16 миллионов 700 тысяч рублей. Покупка – 8 миллионов 851 тысяч рублей. Дисконт – 47 процентов. Экономия – 7 миллионов 849 тысяч рублей. Отличный объект для тех, кто давно мечтает о собственной недвижимости. Наш третий лот на сегодня. Трехкомнатная квартира, общая площадь 80 квадратных метров, город Сочи. Рыночная цена 12,5 миллионов рублей. Цена покупки 9,5 миллионов рублей. Дисконт 24%. Экономия 3 миллиона рублей. Хороший вариант вложения в жилую недвижимость со скидкой 3 миллиона рублей. Объект под номером 4. Четырехкомнатная квартира, общая площадь 90 квадратных метров, город Тюмень. Рыночная цена 3 миллиона 900 тысяч рублей, цена покупки 2 миллиона 730 тысяч рублей, дисконт 30 процентов, экономия 1 миллион 170 тысяч рублей, отличное вложение, которое никогда не будет падать в цене. И замыкает наш ТОП двухкомнатная квартира общей площадью 50 квадратных метров в городе Кострома. Рыночная цена 1,5 миллиона рублей, цена покупки